Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас на разборе 22 вариант из сборника Ященко Фипишного 2022 года, ну, конечно же, ОГ. Меня зовут Виктор, это канал Мистер Матлесон. Давайте посмотрим, собственно, первые пять заданий. Полина летом отдыхает у дедушки в Ясной. В четверг они собираются съездить в Майское в магазин. Из Ясной в Майское можно проехать по прямой лесной дорожке. Есть более длинный путь по прямолинейному шоссе через Камышовку до Хомякова, где нужно повернуть под прямым углом налево. Ну, в принципе, все. Уже можно расставлять. Потому что под прямым углом налево вот наш поворот. Следовательно, под номером 1 идет у нас Ясная, Под номером 2 идет Камышовка. Давайте подпишем, что это здесь Камыш. Под номером 3 идет Хомякова. Даже интересно, кто там живет и как они назвали. Ну и едут они в Майское. Так, название раскидали. Дальше. По шоссе едут со скоростью 20 км в час. По лесной едут тропинки 15 км в час. И говорят, что у нас одна сторона клетки равна 2 километрам. То есть, сразу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. То есть, 11 клеток и 2 километра. То есть, 11 на 2 километров. Раз, два, три, 4, 5. То есть, есть 5 на 2 расстояния. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 11, 12. Я умею считать до 12. 12 на 2. Вот мы и расстояние раскидали. Ну а теперь смотрим задание. В первом, как обычно, раскидать номера. То есть 4, 3, 1. И можно смотреть второе. Сколько километров проедет Полина с дедушкой, если поедут через Хомякова? Ну что у нас получается? 11 клеток, 5 клеток, 12 клеток. То есть в сумме 11 плюс 5 плюс 12. Ну естественно, нам надо в километрах, а не в клетках. Поэтому еще умножаем. На 2. То есть получается 16. О, какие 16? Ну да, какие 16. Они же едут у нас с, камышов, с камышовки. Поэтому вот этих тут 11 у нас не будет. Поэтому остается только 5 до 12. То есть 17 на 2 это будет 34. По привычке уже решаешь некоторые задания, даже не глядя на условия. Так делать нельзя. Всегда читайте внимательно условия. Найдите расстояние от Камышевки до Майска по прямой. Ну, опять же, теорем Пифагора. То есть, в клетках это будет 5 в квадрате. Да, 12 в квадрате под корнем, что даст нам 13. Но это в клетках. А мы, естественно, считаем в километрах. С учетом того, что одна клетка это 2 километра, то еще умножаем на 2. Ну, а 13 на 2 будет 26. Записали. Дальше. Сколько минут затратят на дорогу от Ясного до Майской, если свернут в Камышовке напрямую? Ну, что получается? Сначала они будут пилить 22 километра со скоростью 20 километров в час, потому что по шоссе. Потом они будут пилить 26 километров, но уже со скоростью 15 километров в час, потому что по лесной там дорожке или тропинке, кирается никакой. Это мы нашли в часах, поэтому еще умножаем на 60, потому что ответ просит дать в минутах. Раскроем скобки, что получается. 60 на 20 останется 3, то есть 22 на 3 это 66. 15 и 60 останется 4, ну а 26 на 4 это 104. В результате мы получаем 170 минут они будут ехать. Достаточно долго. Дальше у нас есть табличка стоимости продуктов. и Необходимо узнать, в каком, какой, в каком или в каком, в каком, конечно же, населенном пункте у нас будет самая дешевая покупка, если они хотят купить 3 литра молока, КГ-сыра 1 и 3 КГ картошки. При этом давайте сразу раскидывать: вот у нас есть ясная, есть майская, есть камышовка есть хомячки. По стоимости, что у нас там? Молоко идет сначала. Молоко здесь 42, здесь 30. здесь 41, здесь 33 стоит. Сыр российский 310, 320, 290 и 280. Ну и еще есть картошка. Картошка по 15, по 20. По 17 и по 18. Ну и дальше здесь на 3, на 3, на 3, потому что у нас по 3 литра. Прибавляем. Здесь на 1, на 1, на 1, потому что 1 кг. Прибавляем. Ну и соответственно то же самое. 3, 3 и 3. Ну и давайте вообще посмотрим, что у нас тут с вами есть. Вот здесь идет 33 на 3, то есть уже меньше на 5 рублей, чем даже в майской на 3 на 15 рублей. При этом сыр там еще дешевле на 40 рублей. То, что вот у вас ясно получается, картошечка картошечка стоит на 3 рубля дешевле. Но в принципе у вас на 30 рублей сыр дороже. Поэтому ясно, что в Хомяково самый дешевый вариант будет. Но остается просто посчитать. То есть 99 плюс... 280 и плюс, соответственно, 54. Если вы все это сложите, вы получите 433. Давайте посмотрим 6. Необходимо найти значение выражения. Тут все очень просто. 7,5 до 3,5 нам дают 11. И 11 мы делим на 2,5. Можно умножить числитель знаменательный на 10 и получается 110 поделить на 25. Опять же, можно немножко сократить, можно на 5, например. Это будет 11 на 10, то есть 10 на 5 сократится, а это останется 11 на 2. И вы получаете 22 делить на 5, что в свою очередь составляет 4,4. Подписали. Дальше. На координатной прямой отмечено число А. Надо выбрать верное утверждение. Но вот смотрите, число А у нас лежит... Промежутки от 3 до 4. Ну и давайте смотреть. Если из числа от 3 до 4 вычесть 6, получится больше нуля? Да нет, не получится. Если из 5 вычесть число от 3 до 4, получится меньше нуля? Нет, не получится. Если от 3 до 4 вычесть тройку, меньше 0, Нет, не меньше. А вот если из 2 вычесть от 3 до 4, то вы меньше нуля получите. Поэтому 4 это правильный ответ. Дальше. Найдите значение выражения. Что у нас есть? Первое. Вот здесь степень в степени. Показатели степени перемножится. То есть вы получите b в 12 умножить на b в степени минус 3 на 3 минус 9. Дальше у вас идет умножение степеней с одинаковыми основаниями. Соответственно основание остается, а показатели степени складываются. То есть будет 12 плюс минус 9. Ну, понятно, плюс минус 9 это минус 9. Остается b в 3. b у нас 5. 5 в 3 это 125. Записали 125. Хорошо. Дальше решите уравнение и запишите больше из корней. Ну, то есть это обычное квадратное уравнение. Находим сразу дискриминант. Это будет 4 в квадрате. Минус 4 на 5 на минус 1. То есть получается в таком случае 36. Следовательно, х1 будет минус 4 плюс 6 делить на 2 на 5. Что, в свою очередь, дает 0,2. А х второе у нас будет минус 4. Минус 6 делить на 2 на 5. Это минус 1. В ответ необходимо записать больше из корней. Но это, конечно же, 0,2. Дальше. В коробке у нас перемешку чайные пакетики с черным и зеленым чаем. У нас известно, что с зеленым чаем в 7 раз меньше, чем с черным. Ну, давайте тогда у нас х это количество зеленых пакетиков. Соответственно, 7x это у нас черных пакетиков. То есть, всего пакетиков 8x. И надо найти вероятность того, что случайно выбранный пакетик у нас будет с черным чаем. Что для этого необходимо сделать? Для этого необходимо количество пакетиков с черным чаем поделить на общее количество пакетиков. Ну, а 7 восьмых это 0,875 тысячных. Записали. Хорошо. Установите соответствие между графиками и функциями. Что у нас есть? Вот смотрите: ветви параболы направлены вверх только в пункте В Когда ветви параболы направлены вверх, если у вас дана парабола вида ах x квадрате плюс bx плюс c, то коэффициент а положительный. Положительный у нас только под вторым номером значит, в это 2. Дальше вершина параболы находится по формуле минус b делить на 2а. То есть абсциссы вершины. Поэтому вот если мы для вот этого варианта найдем x нулевое, например, что мы получим? Мы получим минус 24 на 2 на минус 3. То есть мы получим четверку, число положительное. А положительное у нас вот здесь. Поэтому 1 это у нас b. Ну и соответственно тройка остается под пункт а. Дальше. У нас есть формула вычисления радиуса описанной окружности около треугольника. Необходимо найти сторону треугольника, если дан радиус и синус угла. Ну что у нас получается? Во-первых, а можно выразить каким макаром? Это 2r на синус альфа, то есть обе части умножили на 2 синус альфа. Ну а дальше подставляем то есть 2 на 10 на 3 на 20. Естественно, они сокращаются, остается просто 3. Хорошо. Укажите решение неравенства. Что сразу сделаем? Х сюда, без х сюда. Когда переносим, не забываем поменять. То есть будет 5х минус х. Какое равно? Равно там не будет. Там неравенство, там неравенство. А, там неравенство, там неравенство. Да, Интересно звучит. Остается 4 x меньше 2, соответственно обе части делим на коэффициент при x. x меньше 0,5. Есть такой? Да, есть вот он под первым вариантом ответа. Дальше. Каждая простейшая одноклеточная размножается на две части, сколько инфузори было первоначально, если после пятикратного деления их стало 960. Ну, смотрите, давайте в обратную сторону. Было 960 после пятикратного, значит после четырехкратного. Было 480, после трехкратного 240, двукратного 120, после однократного 60, ну и соответственно первоначально было 30. Вот в принципе все решение, чтобы не заморачиваться с геометрической прогрессией. Дальше. Качество прямоугольного треугольника 16 и 30. Необходимо найти гипотенозу. Ну что... Вспоминаем теоремпифагора. То есть 16 квадрати плюс 30 квадрати. Таблица квадратов вам в помощь. Это будет корень из 1156, что составляет 34. Записали. Дальше. Так, точка О центра окружности, на которой лежит А и Б. Известно, что угол АБС Б, 103 угол ОАБ 24. Найдите угол БСО. Ну, смотрите, вот этот уголочек. Он в два раза больше вот этого. То есть, так как они опираются на одну и ту же у нас дугу. То есть, можно сказать, что здесь будет 206. В таком случае, вот этот уголочек будет 360 минус 206. Что, в свою очередь, дает 154. Ну и для того, чтобы найти угол BCO, мы можем спокойно из 360 вычитать найденные все углы. То есть угол B103, угол который нашли там 154 и угол A в нем 24. Что будет? Ну, в принципе, вот здесь остается 206. 206 минус 103 останется 103. Ну, а 103 минус 24 это 79. Поэтому запишем 79. Далее есть трапеция ABCD, она равнобедренная, ага, то есть углы равны в основаниях. Угол BDA, то есть вот здесь уголочек 14. Соответственно сразу можно сказать, что вот здесь тоже, кстати, будет 14, потому что они накрест лежащие при параллельных. Угол BDC 106 есть. Необходимо найти угол ABD. Ну вот, во-первых, если рассмотреть треугольник в BDC, то мы можем сказать, что угол C в нем сразу же 180 минус 2 найденных, то есть минус 14 минус 106. Это у нас 120, то есть будет 60. Но так как трапеция равнобедренная, угол B те же самые 60 и будет. В таком случае угол ABD мы можем найти как? Из угла B, то есть 60. Вычесть угол DBC, то есть 14. Это будет в свою очередь 46. Подписали 46. Далее. На клетчатой бумаге с размером клетки 1х1 1 изображен параллограмм. Найдите площадь. Площадь паралограммы можно найти как произведение длины и высоты, она у нас 3 клетки, к основанию, у проведенная высота. Она, а нет, не 2 клетки, конечно, она тоже 3 клетки. Значит, площадь у нас будет 3 умножить на 3, 9 квадратных клеток. Сторона клетки 1, значит ничего нажать не надо. Дальше. Выбрать верное утверждение. Если диагонали парилограммы явля... равны, то он является ромбом. Не, он является прямоугольником. Так, две точки, лежащие на окружности расстояние до центра окружности, равно радиусу для точки. Да, конечно. В любом тупоугольном треугольнике есть острый угол. Все верно. Поэтому 2-3 пишем в ответ и смотрим 20 -е. Решите уравнение. Что мы сразу можем вот здесь сделать? Мы можем x в квадрате вынести за скобки. Останется x плюс 4. Что вот в этих двух можем? Можем минус вынести за скобки. То есть фактически множитель минус 1. И останется x плюс 4. Мы видим, что у нас есть одинаковая скобка. И ее выносим за скобки. звучит так как. Ну а дальше произведение равно нулю, когда хотя бы один из множителей равен нулю. В первом случае мы получаем x равно минус 4, во втором x квадрате равно 1, значит x равен плюс-минус корень из 1, то есть 1 и минус 1. Вот, в принципе, все решение. Хорошо, дальше. Два бигуна ну, одновременно стартовали в одном направлении из одного и того же места круговой трассы. Спустя 20 минут, когда одному из них оставалось 40 километров до окончания первого, сообщили, что второй пробежал круг 2 минуты назад. Найдите скорость первого, если известно, что она на 3 км в час меньше скорости второго. Давайте скорость первого. Х км в час. Скорость второго в таком случае. Х плюс 3 км в час. Круг... С километров. Что получается? Вот Давайте. Спустя 20 минут, когда до оставалось 400 метров. То есть за 20,6 часа он пробежал круг без 400 метров. То есть С минус 0,4. Естественно, это мы представляли в часах, это мы представляли в километрах. Ему сказали, что первый... А второй пробежал круг 2 минуты назад. То есть он... Спустя 20 минут, 2 минуты назад, то есть он за 18 минут круг пробежал. То есть 18,6 умножить, но уже на x плюс 3, будет целый круг. В принципе, все. Вот наша система S уже выражена. Можно сюда подставлять. Что в таком случае получается? x делить на 3. Это я вот сразу сократил до 1,3. Равно. Так, здесь, кстати, тоже можно сократить до 3,10. То есть будет... 3 на x плюс 3 делить на 10 и минус 0,4. Ну, что мы с вами можем сделать? В принципе, можно было даже не сокращать, наверное. Ну хорошо, x делить на 3 равно 3x делить на 10 плюс 9 делить на 10 и минус 0,4. Перенесем сюда, что у нас получается. 10х минус 9х делить на 30, если к общему знаменателю привести, равно 0,5. То есть 4, нет, соврал, какие 4. Х делить на 30 равно 0,5. Значит, х равно 0,5 умножить на 30, это 15 км в час. Вот, в принципе, скорость у нас. Нашего бегуна. Хорошо. Давайте дальше. Что у нас тут? Постройте график функции. Так. Что у нас есть? У нас есть квадратичная функция. Есть обратная пропорциональность. Давайте сразу x нулевое для квадратичной найдем. Как она находится? Она находится минус b делить на 2а. То есть b это коэффициент при x. То есть будет минус минус 2. А коэффициент при x квадрате. То есть единица. Получаем с вами Единицу. значит y нулевая эту единицу подставим получится 1 минус 2 плюс 4 равно в свою очередь 3 хорошо ну уже можно в принципе строить так там у нас даже девятка будет поэтому давайте сразу ее отметим 7 5 3 1 0 и вот так вот хорошо здесь x 1, y, 1, 0. 3, 5, 7. Давайте чертить нашу параболу. У нее координаты вершины 1 и соответственно, 3. Вот она. В принципе, там идет классическая парабола. Но кто не знает, как она чертится. То есть, y равно x квадрате. Просто подставляйте. Вот возьмите, например, 0. Подставьте вот сюда. Вы получите четверку. Вот здесь точка будет. Соответственно, симметрию сразу делаем. Возьмите минус 1, вы получите 1 плюс 2 плюс 4. Соответственно, это сколько это будет 7? Здесь сразу симметрию поставили. И вот наша парабола с вами пошла. При этом чертится она только до минус единицы из-за вот этого условия. При этом в минус единицы из-за того, что у вас вот здесь не строгое неравенство, будет точка закрашенная. Что такое минус 9 делить на х? Ну, это гиперболо, то есть вы тоже можете взять, например, минус 1 и подставить спокойно. Получите 9. Причем в девятке у вас точка будет пустая. Почему? Потому что вот здесь строгое неравенство. Возьмите двойку, получите 4,5. Возьмите тройку, получите 3. Ну и так далее. Можно взять четверку, это будет 2,25. Так, соответственно, пятерку, это уже будет поменьше, чем двойка. И спокойно начертить нашу гиперболу. Вот она у нас выходит. Смотрим, при каких значениях m прямая y равно m имеет с графиком ровно одну общую точку. Что нужно понимать? Ну, y равно m это прямая параллельная оси OX, проходящая через ординату m. То есть, вот это была бы у нас с вами y равно единице, потому что она вот через единицу проходит, то есть здесь m бы равнялась единице. При этом ровно одну общую точку. Надо понимать, что гипербола она идет до бесконечности, она стремится к оси OX, но никогда не пересекает. То есть можно уже сказать, что m будет принадлежать от нуля, потому что она будет пересекать, вот мы ее строим, строим, она пересекает, до момента, когда она пройдет через стройку, потому что если мы Построим через тройку, у вас будет 1 точка пересечения и 2. А нам надо ровно 1. То есть m принадлежит от 0 до 3. Ну дальше, понятно, вот у вас идет по 3 пересечения. Вот в семерке будет 3 пересечения, потом 2 пересечения. Но как только она пройдет через девятку, у вас останется только одного вот здесь пересечения, потому что вот эта пустая точка считаться не будет. Поэтому от 9 до плюс бесконечности также будет иметь дальше одну точку пересечения. Хорошо. Далее. Отрезки А, Б, СД хорды хорда окружности. Найдите длину хорда СД, если А, Б, 24, расстояние. Так, от центра до хорд 16 и 12. Давайте нарисуем окружность. Вот у нас А, Б. Вот здесь, например, С, Центр у нас О. Что такое расстояние? Ну, расстояние это перпендикуляр. Пусть здесь будет N, здесь перпендикуляр H. Так, до АБ 16, до ОН OH 12, известно, что АБ 24. Ну вот смотрите, посмотрим на треугольник АНО и треугольник ОБН. Что мы можем сказать в них? Ну, Во-первых, OB равно OA как радиус окружности. А Во-вторых, ON у них общая. И это еще и перпендикуляр, то есть треугольники прямоугольные. Следовательно, можно сказать, что треугольники будут равны по катету и гипотенузе. В таком случае AN будет равен NB и они будут составлять половину от AB. То есть половина от 24 это 12. Следовательно, мы можем найти OB по теореме Пифагора. Это 12 в квадрате плюс 16 в квадрате под корнем. Можно даже не считать. Почему? Потому что OD будет абсолютно такая же. То есть OD и OC. При этом аналогичным образом можно сказать, что dH будет равна HC. Ну и следовательно, по теореме Пифагора можно найти опять же HD. Это будет OD в квадрате минус OH в квадрате под корнем. То есть 12 в квадрате плюс 16 в квадрате минус, там, минус 12 в квадрате. Ну, понятно, что это будет 16. Следовательно, вся CD, она у нас будет в два раза больше, то есть 16 на 2, это 32. Хорошо. Далее. Высоты BB1 и CC1 из треугольного треугольника пересекаются в точке E. Докажите, что углы есть равные. Ну хорошо, давайте нарисуем треугольничек какой-нибудь. Вот у нас треугольник ABC. Высота BB1. Высота CC1. Пусть они пересекаются в точке Е. E. Необходимо, что B, 1 C1, то есть вот здесь уголочек, равнялся углу BC1, то есть вот этому уголочку. Ну, что мы, в принципе, с вами можем сказать? Давайте посмотрим на треугольник BC1, е e. Он будет подобен треугольнику B1, EC. Почему так происходит? Ну, Во-первых, они оба прямоугольные. То есть, уже равенство двух углов есть. Во-вторых, угол С1ЕБ равен углу b 1 C, Как вертикальные. Хорошо. Раз есть равенство углов, то мы можем написать. Вот смотрите, вот этот угол равен вот этому. Давайте, голубенький равен голубенькому. Напротив голубеньких у нас... Лежит С1Е, то есть С1Е будет относиться к EB1. Абсолютно так же, как напротив прямых у нас EB, ну и соответственно B1C. Отсюда можно несколько иначе записать, а именно, что С1Е будет относиться к BE, так же, как EB1. Будет относиться к B1C. То есть я обе части просто поделил на EB и умножил на EB1. При этом, естественно, угол C1EB1 C1 равен углу BEC как вертикальный. Следовательно, по отношению двух сторон и равенству углу между этими сторонами треугольник C1EB1 будет подобен треугольнику BEC. Причем, заметьте, у вас вот эта сторона вот эта, относилась к вот этой стороне. Значит, и углы напротив этих сторон будут между собой равны. Как раз угол c 1 b 1 е будет равен углу ЕЦБ. Ну и что и требовалось доказать. Далее. Выпуклые четырехугольники Диагонали пересекаются в точке О. Точка F принадлежит отрезку АС. Известно, что БО, ДО и АС какие-то длины у нас. Найдите АФ, если площадь FCD в три раза меньше площади ABCD. Давайте накидаем выпуклый четырехугольник. Вот он у нас. Здесь пусть будет А, Б, С, Нарисуем наши диагонали. Диагонали пересекаются в точке О. У нас при этом есть БО 19, есть ДО16, есть AC И лежит где-то F. -ка. Ну, конечно, не самый удачный рисунок, получается. Ну, давайте, пусть будет у вас вот здесь F где то Но хорошо. F C, D, да, вот наш треугольник FCD. Что мы с вами будем делать? У нас есть БО, есть ОД. Ну, во-первых, давайте. Пусть угол B, O, он же как и угол C, как вертикальные, они равны альфа. То есть у вас вот здесь уголочек альфа, здесь уголочек альфа. Во-вторых, проведем какую-нибудь DH перпендикулярно AC. На рисунке на моем это, конечно, будет коряво выглядеть, но что ж поделаешь. Вот, предположим, перпендикуляр DH. Что можно сказать? Ну, Во-первых... Площадь нашего Д. можно найти как половину произведения его диагонали. То есть, БД на АС, При этом БД это 19 до 16, то есть 35. Так, АС 24. И все это на синус угла между ними. То есть, на синус угла альфа. То есть получается 12 на 35. И умноженное на синус альфа. Давайте в таком виде и у оставим, чтобы лишний раз арифметику не мучить. При этом площадь нашего треугольника CFD она составляет треть от SABCD, то есть это 4 на 35 на синус альфа. С другой стороны, мы ее можем найти как половина произведения его стороны, то есть CF, на соответственно его высоту на DH. А вот высоту DH можно найти, рассматривая треугольник ОHD, он у нас прямоугольный как раз, следовательно, в нем DH будет находиться как гипотенуза треугольника, то есть OD, умноженная на синус противолежащего угла, то есть на синус угла альфа. При этом OD у нас с вами дано, это 16, то есть 16 синус альфа. Тогда если мы сюда подставим, мы получим 8CF. Синус альфа. Ну и все, у нас равенство вот здесь есть. В таком случае cf, это будет синус альфа сократятся, То есть 4 на 35 и делить на 8. Это в свою очередь равно 17,5. Ну а нам необходимо с вами найти af. В таком случае af, это конечно же ac минус cf. Э, то есть 24 минус 17,5. Простите. Сколько это у нас будет? Два с половиной до четыре. Это шесть с половиной. В принципе, все. Задание разобрано. Вариант тоже разобран. И я рад, что вы досмотрели до отсюда, если досмотрели. Не забывайте про подписки, про рассказы друзьям, про лайки. Это помогает продвигаться каналу дальше. До новых встреч, дорогие друзья!